Друзья, всем привет! Забираю данный автомобиль. Первый раз за все время моей работы был такой, была такая сложность с переводом денег. Деньги шли трое суток, чуть-чуть больше, буквально на пару часов. В общем, денежка пришла, документы забрал, все проверил. Автомобиль сейчас буду забирать. Итак, стоил он 835 тысяч. тринадцатый год, отдали за 830. Это Honda Fit Shuttle, максимальная комплектация фитов смотрю много. Этот автомобиль, он действительно он достоин внимания как внешним как по салону, так и по пробегу. Он 4,5 балла, аукцион бьется по статистике. У него реально максимальная комплектация. Автомобиль не ржавый, резина лета. Погреется немного. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть кожаный руль, климат-контроль, есть подогрев сидений, подогрев зоны дворников, антиюз, круиз-контроль, камера заднего вида. У нас есть чистейший, аккуратный салон данный автомобиль поедет в город иркутск ребята если вам нужна помощь в приобретении японского автомобиля мой телефон указан под каждым видео и в описании канала также напоминаю то, что через меня вы можете привести напрямую автомобиль с аукционов с аукционов японии едем в транспортную компанию а рынок живет своей жизнью а, людей действительно очень много машины покупаются каждый день вот время 10 утра припарковать машину здесь негде Ребят, и ходят, ходят прям толпами, смотрят автомобили. Кстати, очень популярные автомобили Honda Freed и Honda Freed Spike. А что сейчас покупает? Сейчас вам немного покажу автомобили, которые находятся в транспортной компании. Туда вглубь не пойдем, смотрим, значит, сирена, Велфайеры, Альфарды, там тоже стоят, хорошо берут. А Премиум alion тоже популярный популярные седаны ценник конечно да на них вот что касается ленов что касается премиум на них подрос ценник высокий но тем не менее хорошие надежные автомобили их берут очень хорошо стоит у нас Аква, стоит у нас fit rs стоит еще один алеон. стоит Леворк. покупают степы степы очень хорошо берут вот пожалуйста я пригнал Фит Шаттл только что еще один fit стоит outlander стоит outlander электрический паса это конструктор days в старенький кузов стоит здесь у нас стоит fit паса еще один степ хорек стоит это я так понимаю конструктор стоит n стоит фрит везель в Ребят берут, берут все. Абсолютно все. Друзья, еще я покажу немного автомобилей, которые пришли на продажу. Итак, это Honda Fit. Автомобиль 2019 года выпуска. Хорошая летняя резина, без ключевой доступ, повторители, ветровики есть. Пробег сейчас покажу на автомобиле. Графитовый интересный цвет. Чистый, аккуратный салон. Машина аукционная. Камера заднего вида, как видите, есть. Очень популярная модель. Но опять же, именно фитов, именно фитов, их действительно очень мало. Система безопасности, Эко экорежим. Есть у нас круиз-контроль. Пробег на автомобиле 48 тысяч. Сегодня жирище на улице, блин, просто, просто нереально. Климат, вариатор, ай-стоп, кнопка старт, стоп. Итак, 4 балла, 48 тысяч пробег. Есть крашеные элементы по левой стороне. W1, ребят, W1 это хорошая, качественная покраска. Толщиномера с собой нет, но я думаю, там будет ни о чем. То есть у нас подразделяется, есть W1. Это хорошая качественная покраска. Есть W2, это, ну, такая средненькая, да. И есть W3, когда э, мы видим вот эти крашеные элементы, их видно со стороны. Короче говоря, некачественная покраска. Итак, стоимость э, этого автомобиля 19 год, пробег 48 тысяч, 4 балла. Стоит он 950 тысяч рублей. Это у нас идет уже аква, как видите рестайлинг, да, свеженькая, й год, 3 балла, пробег 60 тысяч, летняя резина, повторители, тоже есть система безопасности, автомобиль на ключе, машина аукциона идет замена крышки багажника, все остальное здесь идет целенькая, чистейший салон. Кстати, знаете, вот замена, скажем так, замене рознь, да, и эрка эрки есть бывают такие ярки то что страшно смотреть а бывает как допустим данный автомобиль сделано нормально все автосвет движение по полосе мультируль управление менюшкой как говорил на ключе это полноценный гибрид полноценный ребят так, стоимость 890 тысяч, вот он лист, 69 тысяч пробег, замена крышки багажника, остальное идет все целенькое. и больше чем пол бака японского бензина, капец, 32 градуса на улице, 32, опять пришла там какая-то какая жара. Смотрите, есть еще два филдера, вот если вам нужен хороший, японский, надежный универсал, берите фильтр Ломаться здесь просто, просто нечему в этих автомобилях. 18-е года, один с туманками. На вот это тоже туманки будут установлены. Машины бальные, все целые. На ключе. Значит, стоимость этого автомобиля миллион шестьдесят, пробег 63, 4 балла, кузов целый. 63 тысячи родного пробега 1 миллион 60 тысяч Второй автомобиль такой же Стоит он 1 миллион 50 тысяч W1 крыло Переднее левое W1 заднее правое крыло 65 тысяч пробег Самые надежные Вообще неприхотливые Universal. Это не гибридные версии 18-е года. Ребят, поэтому если вы хотите заказать автомобиль напрямую с аукциона в Японии, звоните, пишите. Мы вам, с радостью, мы вам с радостью поможем. Напоминаю, мой телефон указан под каждым видео и в описании канала. Это Honda Servi, свежий пузов. Автомобиль 2018 года. Был поиск автомобиля по авторынку Зеленый Угол бюджет был 2 миллиона 200 тысяч изначально хотели серви но не думали то что в этот бюджет найдем естественно хотела взять двух, двухлитровую двухлитровую бы не нашли потом переключились на форика и нашли данный автомобиль он полторашка турбо, аукцион 4 балла смешной маленький пробег 20 тысяч я вам сейчас его покажу аукционный лист комплектация не пустая но и не максимальная. клевое состояние салона Шикарно. Обратите внимание, где находится номер кузова. Кто не знает, никогда не догадается, что он находится именно в этом месте. Автомобиль весь целый. Все детали родные. Все детали в родной краске. Есть электросидение, память сидений. Кожаный руль. Полный руль, естественно, кнопка старт. То есть полный мультируль, адаптивный круиз-контроль. Возможные подстаканники, всевозможные бардачки. А, неплохая магитола Газерс. И посмотрите на аукционный лист. Это настоящий аукционный лист. Пробег 23 тысячи, кузовщина вся целая, 4 балла. Аукционник бьется, бьется по статистике. Все довольны. Но если честно, я не ожидал, что будет машина с таким пробегом. С такой оценкой стоимость автомобиля миллион 140 000. камера заднего вида траектория движения все есть снизу автомобиль как новенький магнитолу раскодируем в общем шикарное состояние автомобиля стоимость 1 миллион 140 тысяч рублей хочу вам показать данный автомобиль это рав 19 год ребятам четыре с половиной балла он целенький не битый, не крашеный два с половиной литра это гибрид 178 лошадиных сил стоимость автомобиля 3 миллиона 300 тысяч рублей самый последний кузов так не понял задняя дверь электро очень крутой просто здоровый багажник чистейший Как видите, он в тюнинге. Значит, литье ТРД. Размер колес у нас здесь установлен 245-45 на 20, ребят. Вот так оно все трансформируется. И посмотрите в каком состоянии сиденья вообще в каком состоянии салон гибрид это идет полноценный кузов я посмотрел автомобиль действительно целый по кузову есть память сидений Кожаный руль, адаптивный круиз-контроль, подогрев руля, крышка багажника а, идет с кнопки. Память сидений. Здоровая магнитола. Так, я у вот даже не это. Ага, вот так. Два USB входа. Два подстаканника. Места очень много в автомобиле. Очень много. Сиденье регулируется по высоте. Вперед, назад в общем доступны все регулировки есть подогрев сидений антиюз регулировка руля по вылету и конечно же по высоте 3 миллиона 300 тысяч ребят аукционник я еще не проверял но я думаю настоящий тысяч пробег четыре с половиной четыре с половиной балла вот такой вот автомобиль Давайте я немного захвачу цены. Это Субару Форестер. Субару Форестер премиум девятнадцатый год, 2 миллиона. 455 тысяч значит они бывают 2 и 5 а бывают двухлитровые гибриды это toyota Probox, toyota sexist автомобили полностью идентичны одинаковые. одинаковые это семнадцатый год 4 воды стоимость их его 850 тысяч рублей дальше у нас стоит дайхатсу terios kit 11 год естественно он без пробега отличное состояние указано так стоимость здесь не указали посмотрим автомобили на которых на которых у нас указана стоимость так это nbox 4 балла пробег 1 стоимость автомобиля не указали приус 20 стоимости нет искудик ребят стоит 16 год 4 воды объем двигателя 16 литра стоит он 1 миллион 395 тысяч рублей за искудиком стоит toyota corolla филдер кто-то недавно спрашивал про них это одиннадцатый год семьсот восемьдесят пять тысяч рублей стоит этот автомобиль а появились у нас двадцатки кстати одну из двадцаток я сейчас буду забирать стоит еще филдер стоит свежая Камри. цены нет везель Фит. Приус 20, юбилейка 740 тысяч. Забираю. Данный автомобиль. Это Toyota Prius, ребят, 20 кузов. Белый цвет, машина, аукциона. И внимание, пробег. Пробег на данном автомобиле составляет 36 тысяч. Это настоящий родной пробег. Значит, стоимость. Стоимость, по-моему, 795 тысяч. Поправьте мне, если если я неправильно сказал стоимость зимнюю резину бесключевой доступ светлый салон пробег тысяч, сзади метла камера заднего вида все у нас имеется данный автомобиль сейчас забираю